И еще раз доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Если вы смотрите второй ролик, значит вас заинтересовал. И в этом ролике я вам расскажу более подробно, что будет в тренинге, покажу его структуру, расскажу об обратной связи, которая будет на нашем тренинге, расскажу о бонусах, я люблю всегда какие-то бонусы раздавать финалистам, и расскажу, естественно, о гарантиях, которые я вам дам как будущим участникам этого тренинга. Потому что прежде чем открыть доступ к этому тренингу, я его протестировал на так называемой тестовой группе. Было подано 78 заявок. Я из них отобрал 60 человек. И вот эти люди проверили этот тренинг, прошли его до конца. Итак, к тому моменту, когда вы начнете учиться, тренинг будет состоять из 7 уроков. Сейчас их 5. Четвертый урок, который самый длинный, громадный урок время на прохождение этого урока минимум две недели в этом уроке я рассказал о техниках продаж и рассказал три техники только поэтому я его разобью на три части и количество уроков увеличивается до 7 в первом уроке я говорю вам о схемах партнерских продажах что это такое по простому на примерах для тех кто вообще ничего не представляет что такое партнерские продажи Потому что таких людей, к сожалению, достаточно много. На этом же уроке мы с вами зарегистрируемся на нескольких биржах, которые нам будут платить деньги. Зарегистрируемся минимум на трех биржах. Второй урок посвящен самой важной, с моей точки зрения, теме. Это правильному выбору вашего продукта. Я расскажу, как правильно выбрать инфопродукт. Об этом я говорю наиболее много, потому что раньше я работал только с инфопродуктами. У меня здесь большой опыт накопился. И расскажу, как правильно выбрать физический продукт или товарный продукт третий урок это технический урок Те, кто не знает что такое домен в этом уроке вы узнаете и в этом уроке я вам расскажу как сделать классное перенаправление через ваш домен на свою партнерскую ссылку это обязательное условие при всех партнерских продажах мы тут не будем пользоваться никакими дебильными сокращательными потому что это уже давно не катит и это далеко не профессионально. Я вам покажу очень хорошую методику, как это все можно легко и просто сделать. Единственное, вот на третьем уроке от вас потребуется денежные вложения в количество 210 рублей. Я сразу хочу вас об этом предупредить, потому что вам придется купить свой домен и услугу перенаправления. Ну а как все технически это делается, вы узнаете в этом третьем уроке. Четвертый урок, как я и говорил, это самый длинный урок. Я здесь рассказываю, как используя бесплатные, потому что мы говорим в этом тренинге в основном о бесплатных методах продажи, как, используя бесплатные методы продажи, тянуть трафик. Я рассказываю и как это делается ручками, и как можно задействовать средства автоматизации. Примеры в основном даются для социальной сети одноклассники но вся методика работы она во всех социальных сетях абсолютно одинаковая как я уже говорил урок очень большой три способа продажи три источника как вы можете тянуть трафик на свою партнерку пятый урок это урок посвященный платным методам рекламы я развеиваю миф об этих способах рекламирования то есть вы должны понимать чем это может закончиться, что лучше использовать. И даю вам самый простой способ для новичков, как задействовать платные способы рекламы, пригнать себе людей на вашу партнерскую ссылку. В этом уроке вы получаете бонус в размере 500 рублей, потому что у вас будет официальный доступ к базе проверенных авторов рассылок. Я этот доступ покупал, оплачивал, и вы тоже можете воспользоваться. Значит, заключительное занятие – это подведение итогов. Возможно, кто-то из вас захочет записать отзыв, что-то сказать. В заключительном уроке вы получите все бонусы. Бонусы будут разные, бонусы будут меняться. На данный момент бонусом является бесплатный доступ к моему последнему тренингу, который я записал. Это как сделать эффективную рассылку в Вайбере. Все, кто финалит тренинг по партнерке, вы получаете бесплатно ссылочку на этот классный тренинг по вайберу но еще какие то однозначные однозначные бонусы я буду выкладывать потому что этот тренинг будет идти долго я планирую его продвигать обновлять и у этого тренинга будет несколько этапов то есть этап к которому вы сейчас можете получить доступ это начальный этап там где рассказываются самые основы самое простое там, где мы начинаем с нуля, делаем все ручками и понимаем, что все работает, ничего сложного нет. Нужно только работать. Также на отдельной страничке у вас будет доступ к записям вебинаров обратной связи, которые я проводил с тестовой группой, скайп-консультации который я проводил, опять же, с тестовой группой. И на отдельной страничке у нас дополнительные уроки. Их количество будет дополняться. Я тут выкладываю доп материалы по просьбам участников тренинга. То есть то, что люди спрашивают на вебинарах обратной связи, если это прям очень необходимо, это нужно, это по нашей тематике, вот это появляется в дополнительных уроках. Как я и говорил, у тренинга хорошая обратная связь то есть она представлена в виде тех поддержки которые читают все ответы которые публикуют участники тренинга каждый четверг у нас вебинар обратной связи в 20 часов по москве вы можете прийти с своими вопросами и, естественно получить на них исчерпывающие ответы с демонстрацией экранов все увидите я отвечаю естественно голосом а не с помощью какой то непонятной переписки в том же самом скайпе, но в скайпе у нас есть чат, в котором собраны участники нашего тренинга. Сейчас их уже достаточно много. Вот и здесь вы можете обмениваться информацией друг с другом, получать какую-то помощь от людей, которые уже зафиналили этот тренинг. Также у тренинга есть своя закрытая группа которой вы получите доступ после того как вы оплатите тренинг в этой закрытой группе много информации но нас интересует информация связанная с нашим тренингом тут у нас отдельная веточка возможно к тому моменту когда вы будете проходить этот тренинг появятся еще какие то дополнительные ресурсы потому что я всегда прошу обратную связь от участников, то есть все ваши предложения, все ваши пожелания по тренингу, я их э, всегда учитываю. А теперь о гарантиях по тренингу. Как я уже сказал, прежде чем открывать доступ всем к этому тренингу по партнеркам, я его проверил, протестировал на группе людей. То есть возможно нужно было брать людей побольше, но я думал, что не всем успею помочь. Поэтому вот взял 60 человек, и эти люди у меня в данный момент еще учатся. Поэтому, друзья, чтобы вы не думали, что я вас тут пытаюсь куда-то завлечь, как-то обмануть, я вам делаю официальную гарантию, что если вы проходите тренинг до конца, выполняете уроки, ходите на вебинары обратной связи, дойдя до заключительного урока, вам этот тренинг ну, абсолютно не понравился. Ну, не понравился подача материала, не понравилось, как я там объясняю, не понравилось, как я веду вебинары обратной связи, вам не понравилось, как вам там отвечает техподдержка. Ну, все мы разные. Я не исключаю такого варианта, хотя в тестовой группе таких людей не нашлось. Вот. Если вас что-то не устроило, а вы честно пытались изучить материал, вы просто звоните мне в Skype, все свои координаты я предоставлю прям в первом же стартовом уроке этого тренинга. Вы увидите все обо мне. Сейчас вы только видите мою страничку ВКонтакте. Вот вы мне звоните в Skype, показывайте истории своей платежной системы, поэтому, когда будете оплачивать тренинг, сделайте там в примечаниях там, Черноусову, чтобы было понятно, что эти деньги пришли мне. Вот. Говорите, что вас не устроило, и я вам в прямом эфире перевожу эти деньги. Запись нашего разговора я запишу, чтобы предоставить всем неверующим вот такое документальное подтверждение. Но уверен, что до этого не дойдет. Еще раз повторюсь, тренинг проверен, и я честно отрабатываю свои обещания. Но если возникнет такая необходимость, верну либо вам 100% ваших денег, либо если вам не понравилось что-то конкретное в этом тренинге вы оценили этот тренинг на 50 процентов я вам могу вернуть 50 процентов оплаченных вами денег я ни от кого не прячусь я публичный человек поэтому репутация дороже чтобы вы понимали для чего этот тренинг я делаю я хочу людям которых я привел на бирже для заработков в партнерских программах чтобы эти люди, которые являются моими рефералами на этих биржах, естественно, зарабатывали, естественно, продавали. И это будет для меня отдельной статьей дохода, потому что если зарабатываете вы, зарабатываю я. Тут все по-честному, все прозрачно. То есть у нас взаимовыгодное сотрудничество. Я заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали. Я это вам говорю честно, открыто и прямо. Но это случится только в том случае, если вы примете решение и... Решите, что да, пора начинать зарабатывать деньги. Итак, друзья, принимайте решение. Я думаю, что эти деньги, а цена тренинга написана внизу странички, Посмотреть. Я ее специально не озвучиваю, потому что она, возможно, изменится. Потому что еще раз повторю, тренинг развивается, тренинг пополняется. Но в любом случае это будет цена далеко не заоблачная. Я не думаю, что она подорвет ваш семейный бюджет. Но однозначно при прохождении этого тренинга вы получите много полезных навыков и уверен, что в вашей жизни произойдут изменения к лучшему. Вы поверите в себя, поверите в то, что в интернете не везде обман. если не метаться, а трудиться и работать в одном направлении, у вас всегда будет на что поесть себе, вашим детям. Поэтому друзья, Принимайте решение и надеюсь вас увидеть на стартовом уроке нашего тренинга, на котором я расскажу все технические моменты прохождения тренинга. Большое всем спасибо. До свидания.